День народного единства относительно новый праздник, и поэтому каждый отмечает свое в этот праздник. Одни люди празднуют окончание смуты, другие празднуют военную победу нашего ополчения над интервенцией. Для третьих это день духовного и политического объединения русского народа. Еще сегодня день казанской иконы Божьей Матери. А чем этот праздник для вас является? За что вы сегодня будете первый тост поднимать? Вы уже все перечислили. Это, конечно, новый праздник, вы правильно сказали, но идеи, которые в нем заложены, чрезвычайно важны. В жизни каждого народа, каждого государства, конечно, важна деятельность монархов, глав государств, военных, общественных деятелей. Но в конечном итоге, конечно, последнее слово, решающее слово за народом. И деятельность лидеров государств, она настолько эффективна, насколько удается объединить вокруг решений, которые предлагаются по развитию страны, подавляющее большинство граждан, либо подданных своей страны. И только объединяясь вокруг этих общих ценностей, забывая хотя бы на какое-то время о тактических разногласиях, объединяя и складывая усилия, можно добиваться результата. Прежде всего, еще раз повторяю, в развитии своей собственной страны. Но хорошо известно, что и конкретный человек, и свои народы, государство – все-таки наиболее полно раскрывают свой потенциал в критических ситуациях. И, да, вот психологи подтверждают. И, и а, так было так было, когда из Кремля, и вот сейчас об этом вышвырнули интервенты. Так было, а, когда а, наш народ выстоял и победил в годы Великой Отечественной войны. Так было, когда восстанавливали народное хозяйство, разрушенное оккупантами, начиная с 45 года. Вообще так часто было в истории России, нашего государства и в истории других народов. Вот, только объединяя усилия, можно добиваться, добиваться результатов в развитии своей собственной стороны и добиться того, чтобы она заняла соответствующее место, достойное место в мире. Поэтому идея, заложенная в самом празднике, мне кажется, очень важное и заслуживает поддержку. И то, что мы с вами пришли сюда, к этому памятникам цветы возложили, это, это знак того, что и молодые люди нашей страны все это не понимают и возьмут на вооружение будущее. Что бы мы очень хотелось. Владимир 4 ноября напоминает нам об истории очень непростых, а иногда даже трагических отношений России с Западом. За годы вашего президентства внешняя политика России стала и самостоятельной, и более активной. И такое ощущение, что на Западе это далеко не всем нравится. как вы думаете, собственно говоря, что вызывает беспокойство наших западных партнеров? Мир, который нас окружает, он не является однородным и враждебным. Вот это то, что с чего я бы хотел начать, отвечая на ваш вопрос, и то, что я бы хотел подчеркнуть. Более того, по моему глубокому убеждению, подавляющее число жителей планеты относится к нашей стране позитивно, а некоторые даже с надеждой, потому что видят в России защитницу своих собственных интересов, поскольку некоторые малые народы, малые страны под давлением больших государств, с трудом с защитой своих собственных интересов. И Россия играла и будет играть вот такую позитивную роль, стабилизирующую роль в мире. Что же касается того, что кому-то это не нравится, ну да, конечно, кому-то это может не нравиться, потому что есть не только наши сторонники, есть те, кто хотели бы выстроить однополярный мир, сами хотели бы управлять всем человечеством. Такого в истории планеты еще не было и никогда не будет, я думаю. Uh, есть совсем uh, люди, у которых uh, крышу сносят, извините, такой сленг по да Понятно, о чем идет речь. Как некоторые постоянно твердят о необходимости раздела страны. До сих пор эти теории uh, стараются распространить. Некоторые говорят, что нам слишком много природных богатств досталось и нужно бы их поделить. Сами делиться, между прочим ни, ни с кем не желают. Uh, ну, мы должны учитывать это. Мы должны исходить из того, что и это тоже в мире существует. Мы настроены на то, чтобы проводить взвешенную, сбалансированную политику, главной задачей которой является создание условий для развития своей собственной страны. Потому что, вы же хорошо понимаете, в современном мире решать вопросы науки, образования, здравоохранения в одиночку тоже можно. Мы часть, органичная часть современного мира. Мы такое и будем. Владимир Владимирович, не знаю, что вы как вам да. дается заниматься спортом при вашей работе? Я для себя выработал определенные правила. Есть вещи, которые нужно делать обязательно. Чего бы ни происходило. Много делаю, плохо спал, нет настроения. Все равно нужно встать и сделать. И вам рекомендую. Очень важно развивать экономику. Очень важно развивать безопасность страны. Но самое важное, это уверенность народа в себе, то есть мне кажется, что наша страна пойдет еще большими темпами вперед только тогда, когда каждый человек ощутит себя э, сильным и поймет, что от него зависит все. Как вы к для этого, конечно, мы все с вами много должны сделать, чтобы у каждого возникло чувство гордости за свою страну. И э, мне представляется, что за последние годы в этом отношении сделано немало. И, э, достаточно посмотреть на наших болельщиков. Даже если сборные не всегда играют э, удачно, все равно уже никто э, не, не прячет российский флаг. А наоборот, поднимает его, что и это говорит о том, что э, пришло о к подавляющему большинства наших граждан о том что мы живем действительно в великой стране у которой замечательные перспективы и еще раз хочу повторить если нам удастся а, забывать о тактических разногласиях и объединяться вокруг основных ценностей, ценностей то тогда конечно нас ждет успех Сомнения тем более такие защитники у нас как вам было свободного времени остается после вашей работы? остается Это... известно, да, что богатство общества определяется так, некоторые специалисты считали, сейчас не будем называть их имен, сейчас не модно определяется количеством свободного времени у людей. Вот. Не могу сказать, что в этом смысле я очень богатый, его действительно немного, но, но, но я стараюсь все-таки, чтобы у меня оно было, Если ваш сухопутный коллега спрашивал, спорт не заниматься, музыку подключить. Да. Очень редко но сходить в театр, что-то почитать. То есть, ну, я историю очень болю, поэтому и вам их советую Собственно говоря, праздник у нас связан с очень яркой исторической страницей в жизни нашего народа, поэтому э, вообще это очень полезно знать, знать, как складывалась наша страна, откуда пошла русская земля, э, как она развивалась, э, что такое вообще Русь, откуда там и э, вот понимаете смотреть в будущее, конечно. Так что спасибо за интерес к этому празднику.